Привет всем моим подписчикам и зрителям моего канала. В данном видео хочу вам показать Fast FastHype, в котором мы сможем зарабатывать без вложений, так как при регистрации нам дают бонус в размере 5 долларов, и за эти подарочные бонусы мы сможем открыть депозит и зарабатывать без вложений. Как говорится, на халяву будем брать. Ну а там посмотрим, вы видимы эти или нет. Я думаю, стоит попробовать, так как без вложений. Ссылочку на проект я оставлю под видео, по которой можно будет перейти и попасть вот на такую страничку. Далее пройдете регистрацию. Давайте посмотрим статистику проекта. Разберем данный проект. Проект немножко поподробней. Итак, проект работает 0 дней, инвесторов 429 человек и инвестировано в проект 3267 долларов. Давайте рассмотрим маркетинг а точнее, на какой мы попадаем на подарочные наши доллары. Итак, мы попадаем на первый тарифный план. Это процента в день минимальная сумма вклада составляет 3 доллара и максимум 5 долларов срок депозита 130 дней в общем таким образом мы зарабатываем здесь вкладываем и начинаем зарабатывать без вложений кому нравятся такие проекты хочу чтобы вы меня поддержали лайками я буду записывать стараться больше таких проектов в которых можно зарабатывать без вложений и давайте же зайдем в личный кабинет, посмотрим как можно здесь произвести эти инвестирования на наши 5 долларов и так, вот как видите, мне дали 5 баксов далее заходите в раздел открыть депозит выбираете тарифный план и нажимаете кнопочку открыть депозит и все, и тогда ждем Начисление каждый день по 1,5%. И минималочка, по-моему, там 5,5 долларов на вывод. Также, если есть желающие, можете пополниться. Ну, далее уже сами разберетесь по тарифным планам, если есть желание. Но ну, я буду работать в данном проекте без вложений. На этом у меня все. Кому понравился данный видеообзор, жмем пальчик вверх. Пишите комментарии. Всем спасибо. До скорой встречи.